Слава Иисусу Христу! Чудный воскресный день Господь нам дает и так устрояет, и так ведет, и мы должны благодарить Бога всегда. Как я всегда это говорю, даже ты открыл глаза, начни благодарить Иисуса, что Бог дал тебе дыхание, что Бог тебе дал жизнь. Знаете, Стихотворение это очень такое, оно коснулось. Оно не простое, это жизненное. И это стихотворение, я думаю, написал человек, который пережил это. Но это просто так слова не может быть. Да, это очень трогательно, когда дети остаются, и вот это все, но нема кому их учить. Но хорошо, слава Богу, что пришли люди и возвестили об Иисусе Христе. Это чудесно, когда ты с детства познаешь Господа. Когда ты с детства знаешь Иисуса Христа. Мы помним, что старая Ганя тоже свидетельствовала раньше, что как-то Господь ее касался с детства, но родители были против. Но Господь все равно ее нашел. Она с Иисусом. Это хорошо. Это хорошо, потому что определение Божье на тебе есть. Ребенок родился, есть определение Божие на тебе. Господь уже определил тебе твою жизнь. Но он не откроет тебе наперед, что с тобой будет. Почему? Потому что ты им не выдержишь. Какие испытания будут? Где ты там, ты можешь споткнешься? Бог тебе не... Потому что ты не, вы... не устоишь. Ну, дорогие друзья, ну, мы имеем Иисуса, который нам помогает. Да, мы имеем Бога. Он предупреждает нас, что там опасность. Туда не иди. И ты уже начинаешь там бодрствовать. Бог нас предупреждает в этом. Бог нам говорит в этом. Но если Господь тебе скажет, ты вырастешь и будешь миллионером, ну, не знаю, ты, наверное, не выдержит твое сердце, твой разум не выдержит. Но Господь хочет, чтобы с тобой правильно работать. Как я говорил, мы должны учить наших детей. Мы должны наших детей учить правильно. Мы празднули Пасху, если мы вспоминаем, когда помните тех воинов, которые стерегли, гробницу. И потом они пришли и сказали, пришел ангел, но ну, тогда в Фарисе, что ему сказать? Нет, подождите, мы вам дадим деньги. И вы скажете, что мы спали его прошли, а их научили так. или не пошли и возвещали ложь. За деньги ложь распространяется. И я вам скажу, интересно, что всякая ложь, всякая тлевета, она быстрее распространится, чем истина. Недаром Павел писал, что в последнее время а, наступит времена тяжкие, или люди будут такие наглые, все, и многие от истины отойдут, потому что будут верить больше лжи, и будут верить больше разврату, там тому то что, а истину, она будет пренебрежение. Бог это говорил, Бог это предупреждал, и я это вижу. Дорогие друзья, и я прочитаю Слово Господне, тут а, Псалом 77 говорит такие слова. Внимай, народ мой, закону моему, преклони ухо ваше к словам уст моих, открой уста в притчи. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам. Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Он постановил устав Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам вашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. А что делать? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать, дел Божийх и хранить заповеди Его и не быть подобным а сам их роду упорному мятежному неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Друзья, как важно что псалмопевец Учение Асафа. И он говорит, возвещать роду, говорить нашим детям, учить. И в другом месте и Исая, исход говорит другие еще одно место, исход, 12 глава и 26 стих говорит такие слова. 12.26. И вот смотрите, я вот прочитал чуть выше, возможно, 24 -го. Там, где Господь говорил, что делать. И вот, и вот, «Храните сие, как закон для себя и для снов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, «Соблюдайте сие служения». И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, мы должны учить наших детей служению Бога. И вот дети нам часто задают вопрос, а это нужно делать? И мы должны им говорить, что так Слово Божие учит нас. Даже участие мы учим детей. Они видят, как мы преподаем хлебоправо -мнение. Спрашивают, а для чего это? А почему нужно? Даже омывание ног, дети смотрят, говорят, а почему вам можно мыть, а нам нельзя? И ты уже объясняешь ребенку, что это служение. Даже хлеб, я помню, когда ребенок мы преподавал, хотя бы право мнение, и ребенок говорит, я хочу хлеб. И мать рад на меня. Я говорю, ты не должна давать. Она уже была готова, кусочек отломать мать ребенку. А я говорю, это святыня. И мы должны учить детей, что это нельзя. Это, это святыня Господня, это преобраз тела Иисуса. И мы, это когда мы учим детей, они этого уже знают. Они когда вырастут, они будут своих учить детей. Если мы начнем э, детям, а ничего, это так было, когда-то кто-то так учил. Нет, на основании Слова Божьего, ты учи детям правильно. Потому что сейчас очень много искажается Слово Божье. Говорят, что они, многие берут такое, что Бог все прощает. Но я говорю, запомните, Бог милостивый. Но не, забудьте, не забывайте одно, Он строго взыскивающий. И Он будет, когда будет взыскивать, нам придется плакать долго. И Господь хочет, чтобы мы учили наших детей правильно. Чтобы мы говорили и чтобы мы их наставляли. И чтобы во всем правильно и шла слава Господня. И чтобы мы не нарушали закон Божий. И потому что если мы начнем в чем-то нарушать закон Божий, то Господь зыщет нас, родителей. Потому что Отец поставил в доме отца, Господь поставил отца в доме. Священником домашним. И он спросит с этого священника за семью. Как ты вел ее? Как ты управлял семьей? Где ты свое время проводил? С детьми? Учил ли ты сына своего? Учил ли ты дочь свою? Бог это спросит. И вот сейчас священники иногда скидывают на кого? На матерей. А ты учи, ты дома сидишь, ты учи. А ты, ты священник, Бог с тебя спросит. Жена должна тебе помощницею. она должна помогать тебе. И это закон Божий. Если вы видели, может кто-то рисует такой вот Бог, Иисус, и потом муж, потом идет жена. И вот это... Она работает, эта таблица у Бога работает. Почему написано было, что не Сара родила, а Авраам родил? Не то, почему? Потому что Бог взыскивал, к чему она должна идти. И священники, они были, да Бог с них стреливал многое. Бог спрашивает, возьмите, даже когда мы были в Едемском саду. Бог не сказал, эй, Ева, где ты? Он сказал, Адам, где ты? Бог имел общение с Адамом. Я не думаю, что Адам не сказал Еве за то дерево, я не думаю. Он общался же. И вот это все произошло. И я когда беседовал с одним братом, по телефону, и я ему говорю, говорю, вот говорим, мы образ Божий несем, как ты думаешь, мы несем сейчас образ Божий или нет? Он говорит, да, несем, я говорю, нет, мы несем образ Адама. До согрешения Адам нес образ Божий, но после согрешения, когда Бог выгнал их с рая, тогда мы несем этот образ Адамовский. У нас останется похоть ли, вот это все Адамовское. Если бы у нас было, ну, за это и Христос пришел, Он вошел в нас, и чтобы Христа отражение было в нас. Как вот Юра начинал, Он говорил, увидел, вау, и лицо говорит отражение, кто у тебя внутри. Мы часто говорим, те погибшие, те погибшие. Друзья, мы не имеем права это делать, а мы должны посмотреть и сказать, христианин, И потому что отражение Христа. Я не хочу хвалиться, но как-то у меня был момент такой, и, ну не один, я вот заехал на Трахстап и остановился, и человек увидел меня и подходит ко мне, говорит, я хочу с тобой поговорить, первый раз видеть меня. Я говорю, окей, идем. А я говорю, что ты хочешь поговорить? Ну, кто знает. Я его первый раз вижу. Тут он сигарету только кинул, и он хочет со мной говорить. Он подходит ко мне, говорит, ты пастор, говорит, ты служитель? Я говорю, да. А я хочу говорит, с тобой поговорить, чтобы ты помолился за меня. Понимаете, я его никогда не видел, но он остался моим другом до сегодняшнего дня. И мы помолились, и сейчас молюсь с ним, и сейчас беседую, и он пошел в церковь. Бог избавил его от курьего, Бог избавил от вина, от всего. И сейчас он начал ходить в церковь. И даже я ему говорю, приезжай сюда. Друзья, это Бог хочет, чтобы мы... Отражение Божье. Чтобы люди видели в нас и говорили, я хочу, чтобы ты помолился за меня я хочу, чтобы ты, но если мы видим, они начинают анекдоты говорить, и ты с ними вливаешься, друзья, мы должны текать оттуда, мы... потому что ты засоряешь своего внутреннего человека, ты засоряешь, и потом, когда ты приходишь домой, что тебе детям сказать, есть о чем-то, что сказать? Когда ты сегодня, когда ты последний раз сидел с детьми и сказал, дети маленькие, а ты сидел и учил Слово Божие с ними, рассказывал о Библии, да, я, я, я, я знаю, что, о чем говорю, это мы делали, я, я, когда мы были, были маленькие, вот они сидят здесь, они скажут, я читал Библию им. А потом же, потом учитанному я им задавал вопросы, и они должны были ответить. И у нас было... Я делал так, как вруби игру какую-то. И им было интересно, и было хорошо. И они иногда вспоминают. Я всегда с ними делился. Почему? Потому что, чтобы они жили, это жизнь. Потом, когда отправляем в жизнь, они уже будут знать, чем пользоваться, как двигаться. И мы должны, отцы, учить наших детей, чем они будут научены. Сейчас многие спрашивают, как один мой юноша сказал, говорит, а я, говорит, на Google спросил, слушаются родители или нету. А я говорю, Google тебе ответит. Я говорю, а ты слушаешь, что Библия скажет? И самое важное в нашей жизни, друзья, чтобы мы ишли за нашим Господом и вникали. Если вспоминая слова Божьим, нам хороший пример остался. Помните за Данила все истории, это знают хорошо. Когда помните, и это я прочитаю это Данила первая глава я чуть-чуть так, я буду выборочно читать, я не буду много, потому что времени задерживать. Третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел на от царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руки Его, Иакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божьего. И Он отправил их в землю. Синар в дом Бога своего и вынес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфинасу, начальнику Евнуков своим, чтобы он из сынов Израилевых из рода царского княжества привел, отрогов которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всякой науки и разумных разумеющих науку и смешленных и годных служить чертов и царских и чтобы научил их книгам и языку халдейскому друзья что интересно мы знаем когда были туда проведены были проведены туда кто четверо юноших и что интересно? Если мы очень мы эту историю знаем, мы может детям своим рассказываем. И там был что? Между ними были сынов иудиных, Данил, Ананья, Мисаил и Азария. Эти четыре юноши, они попадают в этот царский дом. И царь дает указ научить их халдейскому языку. И они и учатся. И что им, да, им там дает? Мы знаем тоже, мы помним это место. Там, где говорит, царь говорит, от моего стола. То, что я кушаю, давайте им. И вино, все, давайте, чтобы они, чтоб они были красивые. И если взять эти юноши, согласились кушать с этого стола, они и согласились. Их забрали от мамы, от папы, и, может было, не они знают, по сколько лет. Многие говорят, по 15 лет было, по 17. Я не знаю. Но написано, что юноши. И они отказались. И они сказали этому, сделай эксперимент над нами. Дай нам целый столько только овощи и фрукты. И мы будем есть это. От всего они отказались. И прошло время. И этих четверых юношей были лицо красивее, нежели было тех. Что Бог делает, когда они стоят на своем. Мы не будем есть, и мы не будем поклоняться Богу твоему. Если взять дальше, когда историю мы читаем, а дети бы эти юноши, они были научены еще с дому, с закону Божьему. Они были научены тому, как служить Богу надо. Если вспоминали, Данил открывал окно в сторону Иерусалима, и он три дня сразу в день молился там. Он поклонялся Богу своему, друзья. Данил стоял, и он молился. И когда был бы там всякий созидатель, они стали говорят, завидовали Данилу. И они пошли, сказали царю, давай в течение месяца. Если кто будет просить какого-то другого Бога, мы кинем во Львов, Львиный ров. Мы эту историю прекрасно знаем, что там происходило. И этот Данил, он знал этот приказ, но он все равно стоял, и молился. Он молился тому Богу, которого он знал, которому он был научен. И он молился, и они послушали, и просили к царю, и говорит, вот есть. В твоем царстве человек, который нарушает твою волю, царь когда узнал, он сильно воскорбил, но он взял и дал указ киньте Данила Левинеров, и они кинули, но он сказал, что царь сказал Даниил, пусть Бог твой спасет тебя, если ты был чистый. И поставили печать, поставили все. Приходит время. И царь открывает этот затвор и кричит, Данил, спас ли Бог тебя, твой? Данил ответил ему или нет, друзья? Он ответил, царь мой, во веки живи. Бог, который служу я, он спас меня. Друзья, это, которые научили родители его, он чужой в чужой стране, он там начинает. Хотя и он выучил язык этот халдейский, но он не отклоняется от Господа. И, он, и Бог его проверяет твердость. И говорит, да, Бог меня спас. И он что делает? Дал указ, и Данила оттуда. И что делать вам тех, которые следили за Данилом? Их кидают туда. И написано, они еще не доступили ногой, как уже львы, львы их разрывали. Друзья, вот такой наш Бог живой. Вот такой наш Бог искренний. И когда мы учим наших детей, когда мы учим детей наших правильно, они и в старости не сойдут, не сойдут с пути Божьего. Наши дети, они не сойдут, потому что скажут, «Бог, нас учили так, и Слово Божие нас так учит!» А если взять тех троих юношей, которые то же самое? Бог тут Данила проверяет по-своему. А этих троих юношей, и когда царь их позвал, что интересно, царь их переименовал. Данила назвал Валтасаром. Она не назвал Сидрахом, Михаила, Мисахом и Авдинаго. Он дал им свои имена. Он дал им свои имена. Мне кажется, что это имена были каких-то их богов. Потому что он увидел в этих юношах нечто особенное. И вот этот Сидрах, Месах и Авдинага, они, он делает царь из сукана. И говорит, кто не поклонится будет кинут в печь, проверка этих юношей. Я просто выборочно говорю, мы эту историю знаем. И они не поклоняются. И печь дал указ сделать семь раз сильнее. Дорогие друзья, это жизнь наша. И часто в нашей жизни у нас проходят испытания. Дьявол выпрашивает нас у Бога. Да, я его проверю. Как некогда Иова выпрашивал. Как некогда, когда Бог сказал сатане, где ты был? Говорит, я обошел весь мир. Говорит, а видел ли моего Иова? Так и у жизни нашей бывает. Мы служим Богу. Но приходит время проверки нашего, нашего твердого основания. Приходит проверка нашего твердого основания. Как мы учили наших детей и как мы служим, друзья. И вот выпрашивает у Бога, говорит, дай, я проверю. И вот то, что в Зидрах, и и Евденах, они были в этой печи. И те, кто кидал их, они были опалены. И царь стоит и говорит, не троих ли мы бросили, а я вижу четвертого подобного Сына Божьему. Откуда царь, ты знал Сына Божьего? А он провозглашает, такие я вижу, подобный Сына Божий находится там. И они ходят в печи, не связаны, они ходят, славят. И говорят, седрах Мисах, я знак, выйдите оттуда. Это важность нашей жизни. И они выходят, и на них даже запаха дыма не было. Друзья, я, бы, я вам скажу, я вот чел посмотрю, и от меня дым появился, а это они были в печи, от них ничего нету. И Господь хочет, чтобы мы в нашей жизни, когда Бог может нас испытывает, проводит через огонь и вводит в эту печь, допускает, что мы входим в эту печь. И Бог хочет, чтобы мы вышли оттуда, чтобы даже дыма не было. Дорогие друзья, важно в нашей жизни, чтобы мы правильно ишли за нашим Господом. Бог хочет, чтобы мы правильно учили наших детей. Потому что Он спросит за каждого нашего дитя, как он был научен. Потому что здраво, написано что будет в последнее время, здраво учение принимать не будут. И будут уклоняться басням. Сейчас, сейчас очень много этих басней. Сейчас много очень всего расселось. Друзья, нужно служить Иисусу Христу, вечному Богу, Назарею, который был распад. За Тебя и за меня. Нужно этому Иисусу поклоняться. И Иисусу Христу. Дорогие друзья, потому что сейчас очень много. Мы должны внимать и быть внимательным. Кто как произносит, какое имя. Некоторые просто говорят «Во имя Иисуса», но не говорят «Во имя Иисуса Христа». Это самое главное в нашей жизни – мы должны можем. О, Он Иисус. А сейчас в Америке, в Мексике, в Мексике очень много Иисусов. Это имена много. Но мы должны понимать, как мы служим нашему Богу. Потому что придет время, когда мы можем остаться обманутыми. И написано, придет время, и, и многие, и написано даже что Божие говорит, и избранных даже совратят который ты был, должен быть предназначен ко спасению. И ты посмотришь вау, там такие чудеса. Там везде, сейчас вот только на YouTube напиши эти чудеса, везде все выходит. Но какой дух там. Дорогие друзья, как хочешь, чтобы мы были, стояли твердо за Господом и учили наших детей правильно. Чтобы мы учили наших детей воспитать Правильно, чтобы они любили Господа, чтобы мы потом радовались, чтобы мы видели наше потомство, оно славит Господа, чтобы мы видели, как вот наши родители, у кого есть мы живые, они видят, что мы славим Бога, чтобы они видели, что мы славим Иисуса Христа. Дорогие друзья, это наша жизнь. Это наша жизнь. И мы, добудем да Господь. Расслаблен в нашей жизни. Да будет Господь полностью управляет нашей жизнью. А я еще одно скажу, если в полная Библия есть, и там написано за Данила, что он сделал. То же самое, у него было одно испытание у Данила, когда царь сделал из тукана и поносили туда много жертвы. И уже царь стал говорить Данилу, неужели этот Бог мой, который он называл Богом, не, не живой, он мертвый? Данил говорит, он мертвый. Говорит, ну смотри, мы каждый день возле него выставляем столько пищи, и на утро приходим, и стол пустой. А Данил говорит, он мертвый. И что сделал Данил? Говорит, давай мы закроем храм. Поставим пищу, и ты на утро придем и увидишь. Но Данил взял этот пепель, который от, от огня, где вот когда вот это, это пыль, и посыпал пол, и закрыли храм. Когда на утро открыли, царь не смотрит на пол, он смотрит на стол, что стол пустой. А Данил говорит, что ты сможешь туда, ты посмотри на пол а на полу там детские ножки и взрослых ножки бегали, там дети кушали и все. Когда узнали, там под, под этим драконом там была дверь, с подвала проходили священники и кушали все. Это слово Божье говорит. Это в полной Библии написано Данила. И тогда сказал, взяли и выкинули. И убрали этого дракона. Друзья, важно стоять твердо. Сейчас очень много есть учений, много всего, но мы должны оставаться правильными. Как один говорит, а что оставаться белой вороной? Я говорю, если ты найдешь ворону белую, я лучше буду голубим белым, чем вороной. Вороны белой нема, но я хочу быть голубим. Я хочу, чтобы меня видели и сказали что там есть Иисус. И Господь требует сегодня от нас, чтобы мы были научены Богом. И каждый был научен Богом. Как читал, и каждый будет научен Богом. И будет брат брата говорить, идем поклонимся. Это приходит сейчас в то время, которое не будем может, говорить, познай Господа. А мы должны познать Господа. Господь грядет. Бог грядет, я в прошлой сцене говорил, Бог грядет, а ты готов встретить не Его? Ты готов ли встретить? Я видел этот плакат, и мне он все звучит. Jesus coming, are you ready? Ты готов встретить Иисуса Христа? Друзья, это важность того, чтобы мы учили наших детей быть готовыми встречать нашего Господа. Мы должны учить их, как вести себя. Мы должны учить их, как их вести в школе, дома, везде. Мы должны влагать им Иисуса, чтобы они познавали этого Иисуса. Да поможет нам Бог остаться верным Ему до конца. Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил дальше. Чтобы Бог все устроял, чтобы Бог дал нам мудрость родителям, правильно воспитать. Мы будем сейчас молиться и просить у Бога прощения, если где-то мы промах сделали. Мы будем просить у Бога прощения, Господи, прости, я сделал промах, не тот. Я не, я не так, может, знал тебя, друзья. каждый себе, пусть скажет, правильно ли я воспитываю детей своих. Потому что сейчас очень много, если взять на том берегу, там переполненные эти, эти тюрьмы. Это все христианские верующие, дети верующих родителей. Друзья, было у нас, когда вот этот Сергей проходил, он то же самое, и семьи большой. Он говорит, меня улица воспитала. Он прошел все. Это важность что Бог будет спрашивать. А я всегда говорю, я всегда своим говорил. И я вам говорю, я вас учу, чтобы потом вы не говорили, что мне нам папа не говорил. И я хочу, когда пойду в город воротами, я хочу, чтобы вы были. Я до совершеннолетнего вас учу. А там уже вы сами, пред Богом вы отвечаете. И там вы будете отвечать, учил ли папа вас с детства правильно или нет. А я хочу, чтобы мы все были там с Иисусом. Туда ничего нечистого не войдет. Друзья, туда ничего нечистого не войдет. Даже если маленький такой черненькая полоска не войдет нечистого. Я сейчас вспоминаю, когда ангел пришел, и дал мне одежду, и я оделся. Я сразу посмотрел на себя. Нема ли запятненного? Я посмотрел, и он говорит, пошли, ты готов. Друзья, важно быть готовым. Перейти к Богу. Сейчас просто Бог сказал, и это исполняется. Один за одним уходят, ложатся спать и не встают. Мы не знаем, что нас ждет завтра, мы не знаем, что нас ждет сегодня, но мы должны быть готовы встретить нашего Господа, не бояться смерти, отказать а Иисус, я хочу тебе служить. Да поможет нам Бог. Мы будем сейчас молиться.